Сегодня летим в Египтос, <смех> немножко покататься. Там горят тепло, и ветер дует. В общем, буду вас держать в курсе событий. Отгружаемся потихонечку э, в сторону теплых мест, да. чтобы покайтись. И увидимся там. Хорошего <смех> прогноза сильные. <смех> ну что, мы выгрузились тут прям тепло, это конечно прикольно. Да? Непривычно. Ну что, трансфер? Трансфер оказался 30 евро, а таксисты с мусором всего 25. Да. таксистом, но тут конечно сразу отпускает такой цвет водички. Там он ниже, кстати, да, на самом вообще полный, по которым не надо ходить. Да. Вот, и кораллы. Вот что и... Кораллы даже, да? Да, вот такое. Да, с ежами что? надо осторожно. Лучше к ним не подходить. Тут есть место для запуска. И что-то дует, но пока не уверена. Сейчас посмотрим вообще, какая обстановка. И Мне может кажется, на, что на, таком, на таком бризе можно. Ну что, приехали пацаны. У меня получит этот рог. Самый крутой. Ну да, сейчас. Разноиха, сейчас пойдем. Профил, профил. Сейчас вообще бешен Вот да? винги, давай. винги. Дядя да? Максим давай, всех, давай. всех давай. научит на винги кататься. Сначала понятное дело лёд. Спортсмен. О, давай, давай. Миксакара. О, отличная погода. Ехать, конечно, коралловые рипы и глубина небольшая, короче, но очень стрмно ехать. Масса там как-то скользит. Но я чуть-чуть не хочу. Макс меня просто тащил, блин. Вокруг ничего вообще нету. мост какой-то. В открытое море уехать, и сказал, нам колбасимся. Приехали, короче, на рынок. Здесь по, -по, -по рынке. Вообще огромное. Мы брать не будем, нас это кормят. А мы, мы приехали за манго. О, Это один доллар. А, да, да. А, да? а сколько получается доллар один? 28. 28. А местная какая валюта? Фунты. Местных фунтов. 20. Смотри какая. Все, нормально, я запомнил конечно, пусто. Идем вот у нас прям, прям как, как дома, да? Реально как дома. Bilatan Middle solamente Конец. Ну что, мы приехали, похоже, в Эльгуну У нас такой тут большой маршрут Вот так это выглядит Профессионцы, правда Там катаются какие-то кайты Здесь, в целом, вот уже Достаточно мелко, и дальше идти Прямо уже неохота а, Ну, а общем, наши прежеты Подъезжают сейчас и так Мы решили там поехать Как-то подальше, доехать до Эльгуны а потом гонять в Кургаду Я конечно люблю все эти приключения Чтоб чтобы больше часть времени это делаешь вот это Даже не знаю, скучновато Хоть паскар с собой надо брать что ли Сегодня дует не так сильно Поэтому на БГР не хватает Приходится вот такими штуками изошляться Но вода, конечно, чума Очень чистая и практически плэт Мы с парнями, конечно, веселее Всякие топли плавают Сегодня едем к островам, которые за Хургадой. Легкий ветерок, отличное настроение, и мы чилим. <свес> Конечно, опасный момент, как бы пролив такой, ветер дует туда. И, э, там ничего, наверное, нет. Ну, ледует, но Прям очень далеко. И вот на этот остров мы мой... гоним. Наверное, еще на Глупрошке не видно. Сейчас поближе подъедем, будет поинтересней. Очередные дайверы. Ну, Даль на остров мы решили не ехать, потому что что-то стрёмно стало. Илюха там куда-то газанул вообще в открытое море. Я решил посмотреть, что здесь такое интересненькое. Лодки стоят. Я понимаю, погод, не вот то, что в этих пашпей, да. Это, да, вот, вот. Сразу другое Ладно, дело. Чрт еще выгрузились. Во, да, хорошо сейчас отсыпает. тепло. Теплее, чем в Египте даже пощущей. Да. Хоть на лыжи сразу выгрузает.